Здравствуйте, уважаемые читатели моего канала. Очень рада, что ко мне присоединяются многие читатели. Также люди конкретно пишут, задают хорошие вопросы. Значит, Большое спасибо тем, кто задает в моих медицинских консультациях. Сейчас мне стали приходить очень интересные вопросы. Ну где-то отчасти я сама прошу их задать. Ну и вижу, что не просто случайно задают, вот просто, а вот я сегодня встала, какой пасты мне почистить зубы. А действительно именно нужные вопросы, которые, в общем-то, требуют определенного решения, и причем подхода неординарного подхода. Я хотела объяснить всем небольшой такой момент. Есть в нашей медицине, но оно в принципе так и должно быть, есть в нашей медицине одна очень нехорошая вещь. У нас разрабатывают шаблоны, по которым должны лечиться определенные диагнозы. Ну, допустим, шаблон, по которому должен лечиться кариес, шаблон, по которому должен лечиться пульпит, шаблон, по которому должен лечиться периодонтит. Но вы же все прекрасно понимаете, что все эти шаблоны, что мы все являемся индивидуальностями. И нет ни одного человека, который повторится в каком-то другом человеке, понимаете? Мы все индивидуальны, потому что огромное количество хромосом они могут варьировать между собой. И естественно, на состояние нашей иммунной системы, благодаря нашей медицине, которая профилактике совершенно не уделяла и не уделяет никакого внимания, вот наша иммунная система ведет себя не до такой степени, чтобы действовать, извините меня, по шаблонам. Вот, поэтому большое количество профессоров, это московские профессора, они разрабатывают шаблоны для того, чтобы легче было работать, для того, чтобы легче было посмотреть, а, нет, вот здесь вас вот лечили по шаблону, все, ничего не знаю, если вот у вас по шаблону не идет, тогда мы не знаем, что делать. Вот больше по большей части мне, я знаю, вот и сама таких врачей, которые, как только у них, появляется какая-то сложность, трудность, они сразу списывают, не знаю, что у вас происходит, должно быть вот так, а не вот так. Ну, такой ответ врач, конечно, давать не должен и не имеет права. Но такой ответ это вполне естественно тогда, когда учатся, лечатся, вернее, в, в обычных наших бесплатных поликлиниках, и у нас, в принципе, было бесплатное образование, бесплатное. Бесплатная стоматология, у нас была бесплатная медицина, но я, конечно, хочу сказать только одно, я тогда возмущалась бесплатной медициной, что, а, вот они не хотят лечить, но, конечно, когда у нас медицина стала платная, у нас вообще медицина просто, просто исчезла. Поэтому мне хочется внести небольшую, свою такую маленькую пассивную лепту в то, чтобы разъяснить, что же такое на самом деле. А Какие-то стоматологические заболевания, чтобы вот не писали, вот только сейчас отошла от компьютера, один товарищ пишет, но ну, есть такие люди, не нравятся мне такие люди, которые задают вопрос, ему начинаешь, все ему начинают давать советы, и я, наверное, чувствую, что совершенно права, что его начинают догонять по анализам, потому что у человека явно в головой не все в порядке, потому что ему даешь совет, он тут же в пику, начитавшись из интернета тебе, в этот совет, вот этим можно испортить, что еще можно... В общем, короче, это, я считаю, таких больных – это просто психически больные люди, которых действительно надо отправлять на анализы, да и все. И не работать с этими людьми. Поэтому я сегодня сделала такой вывод, я дала ему действительно хороший совет, действительно там сложная ситуация. Но если у человека еще с головой не все в порядке, то дай Бог, чтобы он лечился... У всех остальных, у вот таких вот шаблонных врачей, вот я действительно я сейчас придумала хорошее название, шаблонные врачи, которые подходят к любому пациенту по шаблону. Значит, допустим, посещение пульпита должно проходить в три посещения. первое посещение мышляку, во второе посещение вскрытие чистка канала, закладывание турон пломбирование, в третье посещение, значит, проба на герметизацию постановка пломбы. И это еще скажите спасибо, что если будет проба на герметизацию, а если ее не будет, то еще хуже. Но э, вопрос не в этом. Я хочу просто, чтобы вы знали, если вы идете к какому-то доктору, и вам, ну, вы видите, что все не так, а доктор все равно продолжает делать именно то, что он делает, просто это та же самая машина, которая делает по шаблонам. Ну с одной стороны, может быть, доктор прав, потому что если у какие-то прорезы, скажут, простите, я делала по шаблону, поэтому ко мне никаких претензий. И в принципе, так оно и будет верно. Вы никаких претензий не сможете предъявить. Поэтому вот, я сейчас консультирую на сайтах, очень многие платные доктора вот все ищут, скажите, пожалуйста, где можно найти шаблоны, чтобы к нам больше не цеплялись и к нам больше не приставали. Но я в свое время открывала частный кабинет не для того, чтобы лечить по шаблонам, а для того, чтобы именно лечить, индивидуально подходя к каждому пациенту. Вот это мне очень нравилось. Но, к сожалению, девочки-мальчики, я прошу вас учесть, что поскольку сейчас очень сильно сейчас изменилась социально-экономическая система, изменили психику людей благодаря тому, что показывают по телевизору и так далее, у нас сменились ценности и ну и прочие такие моральные нормы у нас сменились моральные нормы у нас сейчас проституция эротика у нас сейчас нормально, это все нормально у нас нормально когда нам рассказывают про банды когда создают фильмы по типу бригад и это все в общем-то вот я сегодня нашла видео о котором было посвящено потому что нельзя это все пускать в широкие массы вот понимаете вы как пациенты становитесь очень неприятный и, по большей части, начинает становиться с вами просто неприятно иметь дело. По одной простой причине, что вы не хотите слушать. Тут же вас, допустим, лечишь, даешь назначение и тут же смотришь на сайте, тут же, бам, выставляют на... Вот скажите, пожалуйста, правильно или неправильно. Но я, допустим, могу сказать так своим пациентам. Если я увижу каких-то своих пациентов, которые выставляют мои действия на сайт, и уверяю вас, уважаемые пациенты, что я начну лечить вас по шаблону, и вы больше, и в следующий раз я просто больше вас не приму, потому что я не люблю когда мои действия как врача обсуждаются, обсуждать можно только тогда, когда вы получили эффект, когда что-то сделано плохо, когда вот что-то не так, не получается, когда болит, уже не знаешь, куда деваться. Но когда, извините меня, все идет хорошо и все равно, а вот скажите мне, а правильно ли доктор делает? Понимаете, вы не можете судить об этом, потому что у вас нет медицинского образования. Даже я бы сказала, что я как стоматолог могу совершенно спокойно обсудить действия эндокринолога, общего хирурга и так далее, но они совершенно не смогут обсудить мои действия, потому что стоматология ⁇ это наука, она такая очень специфичная наука, в которой нужно разбираться именно самому стоматологу. Не все стоматологи разбираются во всех областях своей своей области, то есть есть стоматология терапевтическая, есть хирургическая, есть остеодонтическая, ортодонтия, есть ортопедия, есть, ну, много. И в каждом... Раньше у нас на, раньше нас и разделяли по этим. Но я всегда рвалась, я всегда хотела, я умела, я и удаляла, я и лечила. Я ненавидела протезировать очень долго, больше десяти лет я не брала это все это дело. А потом, когда начала протезировать, я поняла, что я зря этого не делала, не потому что бабло сыпется в карман. Иногда бывает так, что оно совершенно не сыпется, то есть если где-то работаешь, и вот такие невыгодные совершенно условия, вот, но все-таки интересно, когда ты сам берешь пациента, и ты сам его от начала до конца доделаешь, то есть сначала удаляешь, потом лечишь, потом протезируешь. То есть ты сам делаешь под себя, тебе не надо никому говорить, вот понимаешь, вот здесь надо зуб сохранить, а здесь не надо, то все пятое-десятое. Вот мы сделали, допустим, ну ладно, что ж, зуб не сохранить. Тем более, что сейчас очень изменилась еда, сейчас очень изменились продукты учитывая то, что сейчас мы едим продукты из синтетических ингредиентов, и многие, из вас, многие мы едим в этих гипермаркетах, покупаем ГМО-шные продукты, я, допустим, уже давно многие продукты мы выращиваем сами, где-то на окне, где-то там еще в полисаднике, где-то там во дворе дома и никто не имеет против. где-то я очень люблю рынки, вот так вот люди приходят, выкладывают, вот бабушки, дедушки приходят, приносят, есть вот очень хорошие фермеры, то есть которые там выращивают и привозят, яблочки свои, все, и я никогда не пройду мимо вот такого рынка, я питаюсь только на, на таких рынках, покупаю только с таких рынков. У меня нет проблемы с моим иммунитетом. То есть, если я простыла, мой иммунитет, бак, температура 39, я выпила просто настой трав, и, кстати, на 100 и трав у меня огромная коллекция моих банок с травами. Я вот сейчас запаслась мятой, потому что мята и брусничная. кстати, очень рекомендую всем попробуйте чай, брусничные листья и мята в пропорции один к одному. Ну, естественно, в нормальной пропорции, не то, что куча куча мяты куча. А чайная, столов... чайная ложка э, листьев брусники, чайная столовая ложка мята, Ну, я так, один к одному, да. Особенно этот напиток хорош, когда он холодный. Но он является антипадагрическим напитком, и те, кто страдает боли, болями в суставах и так далее, он прекрасно выводит молочную кислоту. Поэтому я делала исследования по этому поводу, поэтому э, я очень часто пью чай. Чебрец шалфей у меня вообще не выходит. По одной при... некоторое время у меня почему-то организм очень не, при... не признавал шалфей. Нет, не шалфей, чабрец. Чистый чебрец. Я купила чай с чабрецом, и там действительно не запах чебреца, а именно с чабрецом. но как-то там... А когда я чистый чебрец стала ставить, у меня почему-то заклинило почки. Я не знаю почему. Вот, расклинила потом через сутки. Но так бывает. Вот, допустим, у меня такая же реакция на бессмертник. Первый раз мой организм вообще... Нет, чистый бессмертник, это был заварен, я купила БАД. Мне БАД не пошел, я отложила его в сторону, потому что я знаю, что БАДы просто так... Не бывает, выкидывать такие вещи не надо, все всегда потом со временем пригодится, точно так же, как я отложила авиасол, а теперь уже я сама нашла этот авиасол и теперь поняла, что именно этот авиасол мне сделал хорошее дело, а мне, в принципе, от него стало плохо. Но э, теперь мы будем говорить совершенно по другому по-другому вопросу, этот вопрос касается гиперчувствительности. Мне поступил очень хороший вопрос, спасибо женщине за этот вопрос, спасибо, что задали. Вот, мы его хорошо обсудили в моих э, вопросах э, ВКонтакте, э, медицинские вопросы. Э, вы знаете, прекрасно, идет, прекрасно идут люди. Э, Прекрасное да, прекрасно. последнее время я прямо очень довольна, что вот, я говорю, не такие тупые вопросы, вот, я сегодня встала, а как мне почистить зубы и, и каким образом и какой пасты, А именно вот, действительно такие сложные вопросы. Когда человек идет и мучается, стоит ли ему делать или не стоит ему делать там, профессиональную чистку зубов и так далее. Значит, сегодня. Мы коснемся такой темы, как гиперчувствительность. Гиперчувствительность очень неприятная вещь. Я столкнулась с этим, когда работала значит, за пределами города. И первая моя пациентка была бабулечка с парадонтозом, она пришла на крик, она кричала, показывала на зуб, говорит, я ничего не могу, в взять, все заходится. Вот, мы с ней попробовали, попробовали этот зуб, но я решила там просто, потому что там была патологическая стираемость, я решила просто именно ту точку, от которой она просто криком кричала от этой точки. Я взяла, сделала небольшую полость и поставила туда самую обычную пломбу. Ничего не стало, никаких там суперматериалов. Самый обычный композитный материал. Поставил даже, по-моему, химию. Химический композитный материал. Я сделала совершенно небольшую полость. Поставила прокладочку и композитный материал. И все. И человек забыл о чем, с, каким, с какой проблемой он пришел ко мне. Она говорит, я вообще не могла ничего взять в рот. Вот, поэтому я хочу немного поговорить с вами по поводу вот этой вот э проблемы. Значит, такая проблема у вас может появиться после профессиональной чистки зубов. Мы сейчас еще тоже коснемся этой темы. Вот, поэтому э сейчас коснемся вопросов, как, как все-таки нейтрализовать эту повышенную чувствительность зубов. И как избавиться от этого неприятного ощущения? Стоит ли на это тратить огромные деньги или можно обойтись э, пастой, купленной за 35 рублей? Значит, первое, хочу поставить вам сразу, э, хочу вас сразу предупредить. Не надо думать о том, что супер-пупер какие-то системы, все, вот они избавляют. А вот паста какая-то говнявая за 27 рублей, она ничего не сделает. Супер-пупер система вырабатывается для того, чтобы с вас драть деньги. А вот эта маленькая говнявая пасточка, она лежит, лежит и ждет своей очереди. Когда вы ее купите, наконец, задумайтесь, что к чему. Значит, пасту я не взяла, у меня тут рядом с собой крем, но я уже не буду вставать, не буду брать. Значит, первое. Существуют, существуют зубные пасты. И в зубных пастах существует э, состав. Сзади на зубной пасте всегда написан состав. Он написан и на коробке, и на самой зубной пасте. Считайте на коробке, потому что я как-то видела на коробке более подробный состав на зубной пасте, менее подробный состав. И мой вам совет вообще, когда вы покупаете пасту, я тоже не покупаю просто простые вот пасты просто так. Когда вы покупаете пасту, вы все-таки коробку не выбрасываете Вы знаете, вот через какое-то время она все равно может пригодиться. Вот у вас вот такое возникает, ощущение ой, а я не помню, а есть там или нет там, потому что на пасте почему-то будет более сокращенный состав написан, а на коробке вам уже напишут более подробно. Вот, поэтому я, вот это первое. Не выбрасывайте коробки от своих зубных паст, которые вы покупаете. Значит, есть большой раздел зубных паст, даже наши вот зубные пасты парадонтол. Я очень уважаю пасты парадонтол. Одно время я вообще, кроме паранатола, ничего, не ни, ни о чем хотела слышать, но сейчас, вы знаете, лесной бальзам стал очень великолепным лесным бальзамом, вот, и он выполняется, совершенно замечательно выполняет свои функции, он идет и как лечебная паста, но единственное, что там, я считаю, что немножко малоабразива, но я делаю так, и, и, и, и так само, щетку обмакиваю в воду, и, туда обмакиваю потом зубной порошок и дальше сверху добавляю вот этой пасты. Я увеличиваю процент абразивного вещества в пасте и паста просто замечательна. А иногда, иногда, когда я, допустим, сначала в первую очередь почищу зубным порошком, а уже потом не хочется потом. Прекрасно чистится зубной пастой, просто вот на щетке, так вот, типа, масса, такими вот просто массажными движениями чистишь, и все получается очень хорошо. Замечательно. Вот, значит, прошу обратить внимание, значит, как определить, зубная паста, снимает она повышенную чувствительность или нет. Как правило, могу вам сказать так, что элемент, который снимает повышенную чувствительность, добавлен практически во все пасты. Но вы этого никогда не замечали. Этот, это соединение называется диоксид титана. Диоксид титана, диоксидиум титаниум, он написан может по-латински, но всегда состав пасты читается по-латински. Я делаю так, если, допустим, я не могу прочитать, если я в чем-то сомневаюсь, где-то что-то, у меня с собой всегда есть смартфон, я щелкаю, фотографирую этот состав, домой прихожу или, допустим, на том, что на смартфоне увеличиваю тут же и смотрю, устраивает или не устраивает. Как всегда, вы все прекрасно знаете, вы все читаете составы, составы косметических средств. По такому же принципу организованы составы паст. То есть то, что содержится в большем количестве в пасте, оно находится ближе к началу списка. То, что находится в меньшем количестве, или совсем мало, или в таком следовом варианте, вот, оно находится в середине, либо в конце. Ну, в конце, как правило, это синтетические обдушки, это вкусовые добавки и все такое прочее. Значит, нас когда-то на кафедре детской стоматологии учили э, чистить э, зубной пастой, а потом эту пасту не сплевывать. Правильно, и я вот все все вот эти годы, я совершенно я не склевываю зубную пасту. Ну, допустим, единственное, что, конечно, что если, допустим, у меня, э, ну, я чувствую, поели куда-то, что чувствую, на зубах огромный налет, все, я беру первую порцию пасты э, или зубным порошком. Мне, допустим, у меня всегда хорошие пасты, и мне их жалко, я имею зубным порошок. И не, совершенно недавно я нашла зубной порошок с корой дуба. Вот с корой дуба я просто рекомендую вам обращать внимание вообще на пасты с составом коры, коры дуба. Кора дуба прекрасно обладает, прекрасным свойством э, на воспаленные десна. Она прекрасно воздействует на воспаленные десна. О, у меня воздействовала именно так, потому что почему-то вот ромашка очень хорошо помогает. Вот, поэтому советую дома всегда держать Иван-чай, ромашку, шалфей, чебрец. Но вот насчет календулы, как-то я вот ее не практикую. Но календулу тоже можно. В принципе, и календула, она идет и для жирных волос хорошо. Но я не практикую, мне она не нужна, потому что даже и жирных волос у меня нет, у меня с этим нет проблем. Вот, а вот Иван-чай, вот как ни странно, Иван-чай с ромашкой, с щебрецом или с шалфеем дает очень хороший состав. Поэтому я вам рекомендую, конечно, э -э -э читать в первую очередь, когда вы покупаете состав ваших паст. Точно такой же состав, если вас интересует, то купите состав самой крутой зубной пасты, которую вы покупаете, вы считаете, что вы за тысячу купила зубную пасту и вы вылечили свои зубы. Если вы не умеете правильно чистить, то хоть за тысячу, хоть за миллион, она все равно вам ничего не сделает. Значит, первое, вот этот диоксид титана, значит, обратите внимание, переверните, если он стоит на первом месте, все это паста для гиперчувствительности. Потому что я очень часто встречала, диоксид титана идет второй или третий в списке, а паста называется, ну, по типу семейного, лифтарадента и так далее. То есть я сразу смотрю, ага, все, берем, хватаем эту пасту, и стоит она просто копейки. Мы сразу берем эту пласту, но в последнее время у меня как-то вот участились парадонтальные карманы до тех пор, пока я не привела щитовидную железу в норму. Почему? Потому что кальциево-фосфорный обмен полетел. Если щитовидная железа начинает вредничать, лечит сразу кальциево-фосфорный обмен. Вот, поэтому, когда я ее нормализовала, у меня сразу все нормально. Но в процессе этого, конечно, на это ушло время, несколько месяцев в процессе этого мне хорошо помогали пасты, содержащие кору дуба. Я обратила внимание, я купила с корой дуба э, лесной бальзам, я в восторге от этой пасты. Я купила пасту лесной бальзам там с ромашечкой тоже, замечательная паста, обычная маленькая противоспалительная пасточка, просто чудесная. Вот, как очистить, я не буду здесь объяснять методы чистки, потому что все они объяснены мной в другом видео. Ссылочку на это другое видео я внизу поставлю, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь и посмотрите. Если, конечно, вам все понравится, то не забудьте ставить лайки, потому что, к сожалению, лайки у нас, оказывается, имеют какую-то ценность, хотя, конечно, меня уже замучили все вот эти предлагающие монетизировать свои видео, но я не хочу монетизировать, потому что меня на других видео это очень сильно все раздражает, и, в общем-то, я считаю, что пока еще я еще не в том состоянии, чтобы монетизировать, ну, я думаю, что неинтересно будет слушать просто все это когда еще тут будет выскакивать или какая-то реклама, или какой-то, я вообще резкий противник рекламы и считаю, что это просто запудривание мозгов, это дело не из людей собак Павлова, но ни в коем случае это не польза. Итак, диоксид титана, вот если бы рекламировали диоксид титана, о, я бы с удовольствием пасту бы диоксид титана. Вот, поэтому не бросайтесь на то, что я сейчас заметила, очень многие наши доктора начинают рекомендовать какие-то зарубежные западные пасты, которые еще знают, какие суммы стоят. Я считаю, что паста за сто рублей и так далее, это уже переоценка. пасты, она не стоит столько. Вот зубной порошок везде был состав в любой пасте, ингредиенты зубной порошок, нигде никакого суперингредиента не, не использовали. Ну, может быть, просто когда у нас Наконец-таки откроют врата между мире, и к нам придет инопланетная цивилизация, может быть, они нам что-то принесут, мы будем чистить зубы одним мановением нашей мысли. А пока что, к сожалению, мы не умеем этого делать, значит, будем чистить зубы руками и с помощью порошка и зубной щетки. Поэтому вы все поняли насчет диоксида титана. Значит, если диоксид титана стоит в начале списка или хотя бы где-то второй, третий, то это ваша паста, если у вас гиперчувствительность. Дальше обязательно посмотрите мое видео, как правильно чистить зубы. Значит, если очень сильная повышенная чувствительность, я очень рекомендую бывает почистить зубы, допустим, обычной, просто обычной пастой, сплюньте все, потом возьмите, намотайте на пальчик бинт он такой немножко, не такой неровной консистенции, на него выдавите пасту и почистите зубы вот там, где просто бывает такое, что вообще невозможно даже дотронуться до зубов. Бывает такое. Особенно, когда вот приедят лимоны, стараются есть. Понимаете, вот то, что вы едите лимоны, поверьте мне, этот витамин С вам выйдет боком. Поэтому с витамином С надо, надо принимать кое-что совершенно другое, но ни в коем случае не такие лимоны. Вот, поэтому вот первый вам, первый вам задат, это диоксид титана. Я всегда смотрю и очень часто находила великолепные пасты. Мне, допустим, значит, ну, эта паста без диоксида титана, мне очень нравится паста, которая Каспер, которая продается в магните. У нее великолепный профилактический состав. Она стоит 27 рублей. Она настолько приятная, там содержится крапивка, она настолько приятная, замечательная профилактическая пасточка, что я совершенно не знаю, что еще кому нужно. Дальше, значит, мы с вами решили, что необходимо научиться правильно чистить зубы, необходимо научиться правильно выбирать, себе, правильно выбирать а, зубные пасты. Значит, а, если написана паста, что она для гиперчувствительности, то вы все-таки ее переверните и посмотрите ее состав. Щелкните этот состав и вот этот состав про проверьте, все делается очень просто, вы каждый ингредиент этого состава вбиваете в поисковую строку, и вам выдается, хотите на русском, хотите на латинском, вам выдается все. Сейчас с английского языка даже элементарно Яндекс.Переводчик прекрасно переводит, поэтому вы можете получить информацию по-любому, на иностранном, не на иностранном языке, сейчас это не имеет значения абсолютно. Вот, поэтому по поводу правильно, э, И я не рекомендую сплевывать пасту, особенно вот если вы гиперчувствительность такая у вас есть, и вы почистили, чистить не менее 3, от 3 до 5 минут, и вдобавок ко всему, вот вы губы вытерли, губки вытерли, Не поверьте мне, я глотаю эту пасту вот с тех пор, как я закончила институт, ничего со мной не случилось. Но, поверьте, гиперчувствительность я никогда не страдала. Вот тогда, когда щитовидка у меня полетела, немножко было такое, но я сейчас я, я нашла еще одно средство для, вот это, для снятия вот этого неприятного явления. Потому что, поверьте, не надо смеяться, потому что тот, кто хоть один раз пережил, что такое гиперчувствительность зубов, тот прекрасно понимает. Далее, гиперчувствительность зубов вас может всегда беспокоить, именно после э, профессиональной чистки зубов. Ой, я всегда вот я с иронией и сарказмом говорю про это, про это все, потому что, поверьте, профессиональную чистку зубов вам обязаны делать даже на бесплатном приеме в стоматологическом кабинете. Если вы придете на бесплат и скажете, я хочу, чтобы вы мне прочистили зубы, вам обязаны это, это входит в манипуляции. Если, конечно, они начинают сопротивляться, у нас бывает такое, что мы вот этого не делаем, а вот это, а вот это у нас платно, вы знаете, я могу вам сказать, что вы можете. Это можно добиться, они не имеют права переводить на платную медицину и обязаны вам предоставить. Вот у нас, допустим, есть такое, что мы вам ставим химические пломбы на бесплатном приеме, а вот если хотите световые, идите на этот самый. Надо, надо эти вопросы надо эти вопросы решать очень серьезно. Вот, потому что сейчас световые пломбы совершенно спокойно ставятся. Поверьте мне, они, не, они совершенно не занимают огромной суммы денег. Это все, это все, просто фикция. Это все просто фикция для этих, для этих, пломб не нужно абсолютно совершенно много. Там, если посчитать себестоимость пломбы, она от силы чуть больше 100 рублей получится. Потому что, сами понимаете, ну, конечно, пломбы бывают разные. Поэтому это завышенные цены, вам просто, вы просто не знаете всего того, что стоит за всей вот этой стеной. За всей вот этой красотой, за всеми этими машинами. Стоматология дорогая, но поверьте мне, если организовывать стоматологический кабинет, то покупать там медикаменты и все прочее совершенно не нужно дорогие. Одно и то же, что дорогое, что такое. Одно и то же. Просто за все будет платить клиент. Вот и все. Купите дорогое, значит клиента подороже возьмете. Купите дешевое, значит клиента возьмете дешевле. Сейчас, если раньше можно было дороже делать, то сейчас даже выгоднее делать дешевле, потому что люди пойдут, потому что везде такие сумасшедшие цены, что просто можно одуреть. Итак, мы с вами поговорили. Значит, будьте особенно внимательны после профессиональной чистки зубов, потому что на профессиональную чистку зубов значит, берутся различные различного плана аппараты, но там делается и ультразвуком и с песко, пескоструйными, под сжатым, сжатым воздухом выдавливают такую струю сжатого воздуха именно вот с, с мелким распылен, с распыленным абразивом. Поэтому вот сейчас прислали вопрос. Людям совершенно наделали очень много проблем с протезами, благодаря вот этому всем. Вообще не понимаю, почему, почему там было не убрать что-то, ну, наделал этой гадости. Ну так сделай, убери, заполируй, что там где нет, все равно начинают, а у вас какого качества протезы, и пятое, и начинают просто уводить человека в сторону. Хотя русским языком в инструкции написано, что после воздействия этим аппаратом про, поверхность протеза становится матовой. То есть коронки там стали матовым, причем там прямо видно две полосы. Ну так сделайте, уберите, заполируйте, ну что ты, за все нужны деньги, за каждый чих, бзик и все прочее нужны деньги. Вот, это тоже очень плохо. Далее. Сейчас, а, значит, когда у меня была повышенная чувствительность, но у меня уже была эта паста, я вам рекомендую просто, если у вас есть все-таки повышенная чувствительность, приобретите себе эту пасту. Эта паста МВ называется она глистер. Глистер по-английски отбеливать. Вот, отличная великолепная паста, но она содержит змеиный яд. И единственная паста, которая действует именно на химическом уровне. Вот она, когда попадает на ваши зубы, она тогда начинает вступать в химические соединения и она начинает растворять вот этот весь зубной налет. Я думаю, что тот, кто будет правильно чистить зубы по моим рекомендациям и использовать пасты Гвистер, девочки, мальчики, вам совершенно не нужно, будет, не нужно будет ходить на профессиональную чистку зубов. Я думаю, что раз в полгода этой пасты можно хорошенечко взяться и очистить свои зубки. Вот, и оставить ее во рту ничего страшного, даже если там змеиный яд, ничего страшного. Вы там всего выдавливается, запомните, что выдавливается на, на зубную щетку всего лишь горошина. Больше не нужно. Там настолько процент этой пасты змеиного яда маленький что я глотала это все и все, но могу сказать, там да, великолепная паста, и повышенную чувствительность она снимает буквально с одного раза. Я была просто поражена. Может быть, это у меня так, может быть, еще. Ну поверьте, что у каждого, конечно, свой химический состав свой химический обмен, тем более, что допустим, я сейчас не загромождена вот, не заслакована вот этими всей гадостью, я стараюсь есть более натуральные продукты, я стараюсь их либо собственного огорода, либо собственного окна, либо покупать у участников, у людей, кто сам выращивает тоже. Если вот сами люди выращивают, я прихожу, беру, я даже не торгуюсь, потому что я прекрасно понимаю, чего стоит вырастить растения. Но поверьте мне, вот, вы знаете, я как-то, меня мама намучила вот этими всеми судами, помидорами, я их в виде просто не могла сказала, даже не возьмусь за это все. Но когда сама вырастила помидоры и сама в грядочке ходила, собирала эти помидорчики, э, пойдешь, два помидорчика возьмешь, свеже сорваны. Вы знаете, я поняла, что такое, когда растение и природа отвечает на твои усилия и внимание. Это не люди. Люди сейчас неблагодарные свиньи и неблагодарные. Просто сейчас так воспитали людей. Благодарность – это чувство, которое воспитывается в людях. А сейчас сделали все, чтобы людей сделать хамами. Правильно сказал Алексей Серебряков. Хамство победило. Вот. Мне очень жаль, конечно, что этот актер уехал из нашей страны. Но дай бог, конечно, каждый выбирает по-своему. Вот. Поэтому вот эту пасту «Глистер» Я считаю, что эта паста вполне заменит любую профессиональную чистку зубов. Все абсолютно. И если вы почистите и поддержите это все в полости рта, просто оставите и все, не будете смывать. И потом где-то какое-то время постарайтесь, чтобы... Потому что слюна автоматически все равно рефлекторована, слюна у вас будет выделяться, вы будете... Вот из, и как только в рот что-то попадает, сразу начинает слюноотделение. Это нормально, это нормальный, здоровый рефлекс. Потому что в слюне находятся ферменты, которые тут же начинают растворять, допустим, тут же, те же углеводы. Вот, начинают растворяться слюной. Но, к сожалению, они очень крепко прилипают к нашим зубикам, поэтому слюне, слюнке надо помогать. А то, что слюна у нас течет, и то, что там это самое, это все очень даже хорошо, это все очень даже нормально. Поэтому слюна. У нас имеет и бактериоцидные свойства, и бактериостатические свойства. То есть слюна не то, что приостановит рост бактерий, она способна убивать бактерии. И если у вас инфекция все-таки прошла через рост, значит это ваш иммунитет плохой. Так, с глистером мы разобрались. Дальше. Существует такое понятие, как ремтерапия, реминерализующая терапия. РЕМ-терапию рем обязаны проводить да, на бесплатных приемах. Но единственное, что могу сказать, что к крем мы, стоматологи, всегда относились к... Со... Но у... поскольку у нас профилактической медицины не было, ее сейчас тоже нет. Сейчас есть платная медицина, но вернее просто <смех>, платный отбор денег но это не медицина <смех> вот. сейчас есть платная медицина но профилактическая медицина нет но я сама на себе попробовала что такое рем терапия и могу вам теперь подсказать значит что из себя представляет вот этот вот э, э, лак Вторлак, так называемый он представляет из себя темный флакончик такой, как вы покупаете, покупаете валерьянку, валидол, там мы всегда покупали таких флакончиков, закрученные. Он продается, его нужно необходимо наносить на зубы. Значит, что нужно сделать? Первое, зубы нужно изолировать от слюны, зубы нужно обработать химически спиртиком, то есть обезжирить. И следующее зубы надо просушить. Он прикрепляется только на сухие зубы. Если будет слюна, он, эффекта абсолютно никакого не будет. То есть вам надо выслушать. Выслуш... У меня уже, вот я говорю, у меня течет слюна. Видите, как вот насколько рефлекс все-таки в нашем организме развит вот эти все рефлекторные реакции. Но ну, это хорошо. Вот, поэтому реминерализующую терапию вы можете проводить у себя самостоятельно. Слава Богу, что сейчас это не, не как раньше у нас был, мы ездили в магазин, где только отпускали только нашим учреждениям и все прочее. Сейчас вы можете пойти туда, где продается стоматологическая банка сказать, мне нужен фторлак, это обычный флакончик, бутылочка, вам продадут этот сторлак. Что вы делаете? Я думаю, что любой инструментик, у каждого есть какой-то инструмент, вот загнутый шпатель, там еще там что-то, лопаточка какая-то, у нас вот специально изогнутые такие буквы изю, такие шпатели. Значит, мы своим стоматологическим инструментом просто макаем туда, обрабатываете, тоже обезжириваете инструмент макаете туда в этот самый тур и тут же по сухим зубикам наносите. Как можно высушить зубы? Ну, слюноотсос вы, конечно, покупать не будете, но в принципе, в принципе, я могу сказать, что если у вас часто, если у вас вот это вот явление все прочее, то можно, конечно, есть достаточно дешевые аппараты, слюноотсосы, вот, можно делать так, что вы сворачиваете просто на обычной ручке, на обычной шариковой ручке, можно свернуть шариковые тампоны, вы же все прекрасно помните, как э, вот эти да, тампоны, эти можно даже купить, они теперь продаются в том же стоматологическом отделе, вы можете купить вату но единственное, что есть вата синтетическая, она очень плохо впитывает, есть вата ХБшная, вот ХБшная вата она очень хорошо впитывает, а если вы купите синтетику, то считайте, что вы не изолер, а только проблему себе купили, вот есть синтетическая вата, она вся такая гладкая, все. Но на самом деле это синтетика. Вот такую вату, конечно, не покупайте. А если вы покупаете хим... ОКБшную вату, она бывает такая... вот сейчас она бывает такая некачественная, она не гладкая, а там, вечно с какими-то клубочками, там, это самое. Вот, но эта вата впитывать будет хорошо. Вы делаете, вкладываете себе за губы, под язык вкладываете сюда за губы. Но сначала, если делаете с одной стороны, сделали там... Потом, потом с другой стороны. Вот, поэтому делайте потихоньку. Когда значит вы берете, обезжириваете спиртиком, ваточку обезжириваете спиртиком, на вернее, спиртик на ваточку, обезжириваете зубик, все, вы изолируете слюны а Дальше, когда обезжирили, берете самое обычное, купите себе спринцовку специально для того, чтобы сушить свои зубки, если вам часто приходится делать. Чтобы вам не лазить по вот этим кабинетам, они совершенно не нужны. Просто подуйте вот, вот эту спринцовочкой, попшикайте на зубки, она прекрасно сушит. Вы знаете, я у меня просто была, я как-то одно время на прием даже приносила спринцовку, говорю, не трогайте, просто наконечник спиртом обрабатываешь. Она великолепно сушит, даже лучше, чем машина, потому что машина у нас ломаются, то не работает, то работает, то вместе с воздухом идет вода и все прочее, надо сушить по новой. Вот, и я вот эту спринцовочку использовала очень часто. Если нужно что-то в вот, наконечную спринцовочку, воткните какую-нибудь длинную, длинную такую трубочку. И ее вставляете в рот и пшикаете. Очень хорошо она высушивает. И уже на вот этот высушенный обезжиренные зубики накладывайте в турлак. В турлак надо наложить на все края. Ничего страшного, что с избытком он все равно потом уйдет. Но надо наложить и иметь возможность, чтобы ну, хотя бы 5 минут вы посидели в таком состоянии. Значит, после этого вы можете все смело с этой стороны снимать и браться за следующую сторону. Вы можете это сделать как самостоятельно, так и с помощью своих родителей. Сегодня я думаю, что уже открыть рот и показать свои зубы родителям, и там, чтобы это самое. Но извините меня, вы не будете платить такие бешеные деньги это совершенно это все совершенно не нужно вы можете этот столов купить поверьте правильно грамотно сделанная процедура просто-напросто для чего надо высушить рот. Надо высушить рот, и тот зуб, который вас беспокоит, именно на сухой зуб, наложить вот этот вот вторлап, покрыть прямо всем, чтобы он был желтенький этот зубик, вы сами увидите, и посидеть минут пять. все, и у вас, вот вы сами почувствуете, вторлап очень хорошо снимать чувствительную зубов, особенно если он свежий, если все, вот, ну, сходите, вот, поинтересуйтесь в эти самые... Сейчас даже стоматологический инструмент продается. Купите вы себе шпатель специально, широкий шпатель, широкой лопаточка, и будете спокойно, они по отдельности продаются. Наборы вам не нужны, а один шпатылечек вы можете купить, он не так дорого стоит, вам будет очень удобно. Вот. И вы будете накладывать вот такая вот ремотерапия. Можно, конечно, растворами. Еще, еще, обращаю ваше внимание, вы знаете, как правильно, я не знаю почему, и сейчас очень э, люди жалуются на эти, Значит, покупают вот эти ополаскиватели, даже лесной бальзам опола, Вот листерин особенно. Вы знаете, что я не верю никаким вот этим всем импортным пастам. Мы сейчас являемся сырьевой базой для америкосов и для всех вот этих вот иностранных капиталов. У нас капитализм только зарождается. Мы сейчас для них не люди. Они не будут нам поставлять качественную продукцию. Уже давно говорилось о том, вот ребята пьют анаболики, там все прочее, вот они э, на тренажер. Тот же самый, э, вот их коктейль там еще, они едут за границу, покупают там, и точно такой же коктейль покупают. Здесь эффект абсолютно разный. Поэтому я лично, мое мнение, ни в контакт, нигде не пишите мне никаких вопросов про иностранные, про импортные вот эти вот все. Я категорически против, учитывая то, что сейчас идет война. Мы сейчас находимся в состоянии войны. Мы для америкосов и тогда были плохими, когда у нас социализм был. Сейчас мы стали жить в капитализме, мы для них полным говном стали. Поэтому сейчас мы не нужны ни Путину, ни Трампу, мы никому не нужны. Если мы сами о себе не позаботимся то Путин нам будет создавать вот эти вот эти стоматологические платные кабинеты, которые нищета не хотят делать, только драть деньги. И видите, как человек пришел и сделал, а в результате ему испортили коронки. Еще и через, самое главное, этим аппаратом коронку пробили. И самое главное, начинают говорить, где вы делали коронки, да вот тут бары, хренары и так далее. Да что тут говорить? Тут же видно, что след идет от наконечника. Просто, ну, я не стал ничего не задали мне вопрос, я просто им выложила инструкцию к этому аппарату, который они делали, и там подчеркнула, там русским языком написано, что при воздействии на металлические предметы остается мутный след. Все. Ну что еще говорить? Какой еще вопрос нужен? То есть они берутся, они не знают, как пользоваться этими препаратами. И берут, хреначатся деньги. Ну, я просто говорю, что э, даже та же самая рем-терапия, почему-то вот именно рем-терапию не хотят, допустим, делать платно, но вот э, э, платно делать вот им какими-то там аппаратами, ребята, вы же подумайте, что такое эти аппараты, это же, вот там можно и тромбировать, там вот эти, это же у, ультразвуковые аппараты, ультразвук у меня, допустим, я не переношу этот ультразвук, я как-то себе сделал мне... Какие-то врачи там рекомендовали сделать, помочь с заживлением, там что-то у меня что-то внизу так что-ли болело, я как сделала этот ультразвук, у меня так болело все, не идет мне ультразвук, я не делаю этот, эту физиопроцедуру, и я вообще не понимаю, почему вы лезете добровольно, подставляете голову под такие вот физические воздействия, и совершенно не хотите в том же самом кабинете, сходите в бесплатный и скажите, покройте мне, пожалуйста, в зубы, в турбаках. Все. Если мы не делаем, пишите на них жалобу, и все. Что это такое? Вы пришли, извините меня, в кабинете, они говорят, что они такого не делают. Не делают, будете делать. Все написано, жалоба. Будет написано, жалоба. Ничего, разберут они эту жалобу. Вы знаете, что э, мы просто были и в качестве пациентов я попадала тоже ну не у кого лечиться некуда идти приходится вот так вот идти голову подставлять но единственное что выбираешь тех детей которые по крайней мере хоть они тебя слушают они у тебя ну приятно то что вот а скажите пожалуйста как вот это вот делать а как вот я говорю слушай вы же все это должны были объяснить а у нас вот нет вот такой вот жидко как говорю нет или у вас есть вот это вот это или ну покажи мне принеси приносят я говорю ну вот она а что это вот такая же Теперь посмотри, что на ней написано. И вы знаете, это вот это действительно так. Я не могу понять, чему, чему их учат в институтах. Наверное, чему-то учат. Чем они там занимаются, что они там делают, что они там пишут, какие они рефераты пишут. Ой, очень холодно уже стало. Я, окно открытое. Надо уже, наверное, заканчивать. Так. Значит, существует еще гелевые пасты Я вам говорила неоднократно, и вот в моем большом видео там про а, как правильно чистить зубы, я хочу еще раз сказать про гелевые пасты. Девочки, гелевые пасты существуют для того, чтобы просто чисто массажными движениями втирать их. Точно так же выслушать зубки или там сполоснуть зубки и втирать их. Но ни в коем случае гелевыми пастами не чистить. Единственное, что из гелевой пасты можно сделать обычную пасту. Можно макнуть, макнуть щеточку в воду, намочить ее зубным порошком, а дальше сверху гелевые пасты. Все, у вас готова зубная паста. То есть вы зубные пасты можете себе готовить. Если вам не нравится консистенция слишком жидкая, слишком густая, ну пожалуйста, слишком густая, добавьте гелевые пасты, она у вас будет нормальной консистенция. Добавьте той пасты, которая пожиже. Вот допустим, лесной бальзам с ромашкой, она такая жиденькая паста, но мне она очень нравится от души, я что-то сейчас душой прикипела именно к лесному бальзаму. Я его перепробовала весь со зверобоем как-то все, а вот с корой дубой и с ромашкой я прямо вот прикипела. Очень мне, ну, очень мне нравится вот последние. Вот а, угу. значит, последний последний вариант. Если ваша гиперчувствительность не поддается все-таки лечению, то. Моя рекомендация: ставьте смело на это место пломбу. Ничего вы не сделаете. Либо пломбу, либо там где-то коронку приходится. Вот мне написали вопрос, что а, просто был один зуб длиннее другого. но центральные зубики такое бывает, такое бывает. И вдруг. Врач, берет, говорит, ни слова не сказал, подточил мне зубик, и после этого, говорит, я с ума схожу повышенной чувствительности. Ну, правильно, оголились нервные окончания, тем более, что они не были предрасположены к тому, чтобы быть оголенными. И, естественно, человек не может это дело успокоить. Но если все-таки, вот, все, что вы не сделали, все, что я вам не сказала, исследую и ничего не помогает, то тогда выясняете конкретно то место, которое вас беспокоит, значит там выходит нервное окончание, и это нервное окончание делает анестезию под, и под этим самым, под наркотиком, не под наркотиком, конечно, не под общим, под, а, под анестезией. Вот это нервное окончание, закрывайте, делайте полости, закрываете закрывайте нервное окончание. Значит, по поводу, еще раз хочу пройтись на общего наркоза. Это самая большая глумодуль, которую может только предложить. Это предлагает не медицина, это предлагает бабло. Потому что это все, как правило, платные процедуры и все прочее, когда детей собираются там лечить зубы им под общим наркозом. Вы знаете, не мучайтесь дурью ни в коем случае, потому что после общего наркоза зубы начинают сыпаться, как сахар. А у вас, тем более, учитывая то, что вы все едите из гипермаркетов, и то, что вы пьете, вот эти швепцы, фанты, а особенно кока-колы, я вообще не понимаю, как можно пить кока-колу, это же растворитель типичный. У меня дома стоит кока-кола, я ее чищу хром в ванной прекрасно чистится. Вы знаете, мне даже чистить, даже чистить, средства никакой искать не надо. Прекрасно очищает ванную хром. Хром блестит. Не то слово. У меня муж смеялся. Сначала смеялся, потом понял, мы бампер машины мы прекрасно отмываем эти, этой кока-колой. У нас то как-то мы на дороге это делали. Мы проехали, я говорю, надо привести машину в порядок. И вы знаете, что... Потрясающе у нас двухлитровая кока-кола с собой была, мы стекла помыли, что только не сиолитой кока-колой. Потом сверху немножко чистой водой побрызгали, у нас машина блестит, как новая копейка. Я помню, даже мужик остановил, говорит, что вы делаете? Я говорю, как что, растворителем моем? Хоть уж кока-кола. Я говорю, ты почитай состав. И когда он слушает, говорит, а ведь действительно так. А я, говорю, думаю, почему у меня желудок болит от нее. Я говорю, не только желудок болит. Она посадит себе еще и печень до такой степени, что ты не будешь ждать, что делать. Но это просто как бы анекдот. Это небольшой анекдот. Ну, мы смеялись, конечно, долго. Всем вам желаю всего самого хорошего, всего самого наилучшего. Надеюсь, мои рекомендации по лечению гиперчувствительности вам помогут. И не тратьте напрасно деньги, потому что поверьте, что излишне потраченные деньги и на вот эти вот все крутые процедуры, поверьте, они не принесут добра, они могут не принести добро, а только судебные разбирательства.